Играй мяч, как он лег, играй поле, как оно есть. Если невозможно ни то, ни другое, действуй по справедливости. Это «Гольф, господа». Для того, чтобы пройти все поле от первой лунки до 18, по правилам дается 72 удара. Если вы набираете больше, это плохо. Если вы проходите поле за меньшее количество ударов, это, соответственно, хорошо. Все время от 1 до 18 вы можете передвигаться как на миникаре. Можете взять с собой небольшую тачку и бэк таскать за собой. Можете таскать за плечами, как вам будет угодно. Итак, мы вышли на Driving Range, это э, поле, где начинают, скажем, учиться игроки, играть. Мне выдали клюшку под номером СИМ. Средняя клюшка, которая, в принципе, участвует во многих, наверное, ударах, да? Да, по почти, да. Так, и с чего мы можем начинать Начинаем, с хвата. Как взять? Да, как взять клюшку? Чуть-чуть выше, чтобы палец был А вот палец здесь. большой, я захватываю правой да. рукой. И чуть-чуть тен и чуть-чуть левее. Вот. Третий, может быть, же, мы не будем ничего превратить, только маленький наложим вот сюда. Два пальца получается. И один здесь, а... а три нахвата, да? Вот так, ага. Один здесь, три да. хвата. И здесь палец. Да. Ну, взять крышку клюшку уже смогли. <laughs> Дальше у нас стойка, Дальше у нас да? стойка, да. Сколана должен быть чуть-чуть загнеть сначала. Ступни должны ровно стоять, да, да я да. так понимаю? А я то покажу на направлении. Ага. Сейчас стойка. Здесь. I potem weźmiemy sobie chwat, Odsuda można można zjeść i potem o, i potem nazad. What, I, I teraz puszczaj ruki swobodne mm -hmm. i tam gdzie ruki są swobodne, tam będziesz żyć swoją kruszkę. Вот. А уже поясница болит, еще ничего не сделал. То есть, если не отработал правильно постановку ног, рук и направление мяча, в принципе, дальше можно уже 72 прибавить еще 72. Да, можно, так можно сказать. Что нам для удара нужно теперь? Корпус. Мы будем работать как спина, как Будем крутить в нашей спине. То есть, после того, как мы выполняем правильный замах. А клюшкой смотрим либо туда, либо сюда. Либо еще здесь, мячик стоит. <laughs> то есть мячик либо еще здесь будет находиться, если мячик попадем, сюда. не попадем. То есть надо, наверное, все время на мячик смотреть. А, на знаете, клюшку что? не обязательно, нет, наверное, смотреть нет, в тот нет, момент. То есть получается... Паба, вот я уже не туда ударил куда-то. Мячика еще нет, но я уже не туда ударил. Ой, что-то я уже не то сделал. То -то смотри на мячик. Не а, просто... на мячик. Да, если я еще хорошо себя буду вести, мне обещали мячик дать. <laughs> А как вот, на мяч-то неудобно смотреть с такого положения? Вот. Oh, удар. Ага. Yeah. Вот палец. Я же здесь yeah. беру палец. Костя тоже. Пока смотрел на шарик, хват ушел. Yeah. Yeah. О! Это не мороженое, кстати. Это шарики. Окей. Баланс. Баланс. Баланс ушел. <laughs> Замах назад и удар. А, Почти попал! Почему? Почему? А, кстати, вот не попал, неправильный хват на кисти отражается очень хорошо, вот сейчас почувствовал. Ну, левая да. рука. А, я, конечно, думал до какого-то последнего момента, что мячик, он э, немножечко, по, скажем так, полегче. И сейчас постараюсь опять сделать сама, смотреть на мячик. О, видишь, о, немножко вверх полетел. О, я уже фактически не был в Юде на горизонте. Да, со стороны смотрится это гораздо проще, чем когда начинаешь о, бить да. сам по мячу. Надо сначала все-таки, прежде чем играть, нужно поработать с гольф-инструктором, да, да, правильно вот поставить это... ноги, удар. Да, да. Было действительно сложно со стороны, когда смотришь, играют люди на поле, кажется, ну что там ударил, мячик полетел, но попасть по мячу еще нужно перед этим научиться стоять. Так что играйте в гольф. Поднячку мы постучали, <laughs> попробовали научиться играть. Сколько все-таки может стоить игра в гольф? Немаловажный такой вопрос. Что нужно для того, чтобы прийти на поле, научиться играть, начать играть? Что надо с собой иметь и какой дресс-код, наверное? Дресс-код обязательно на каждой правде. Но я думаю, что каждый игрок должен начинать с клюшек, чтобы добрать себе хорошие кружки, Лучше заказать либо закупить в себе целый серов клюшек. One jest znacznie niż zakupić kluski oddzielne z glaza i wody. To jest 14 klusik w miejscu z bagiem, da bagiem. Z bagiem można spokojnie sobie zakupić. Bagi to sąsiedka bag bolsz... dla klusik. No, nie больше чем 30 tysięcy. То есть 30 тысяч будет стоить баг вместо клушками средняя стоимость. Сред. Да, да, да. Так можно спокойно зачинать. Потом до клушек нам надо закупить какими мячики. Ну, мячики вот примерно стоят, получается, ну, 600 рублей, 500, 600, 600 рублей. Ну, и потом еще обувь нам надо точно забрать с собой. Итак, мы подошли к стенду с обувью. Какая это обувь? Чем отличается она вообще от обычной обуви? Разница есть шипы снизу. Mm -hmm. Зачем они такие? Чтобы на траве стопы он держался хорошо и не сказалось. чтобы ноги не скользили пожалуйста. точно Ну цена такой обуви давайте посмотрим ага. ну скажем от 5000 рублей вот эти вот ботинки обувь для игры э, стоит 5600 рублей то есть обувь начинается от 5000 рублей следующее мы переходим к одежде да а тут здесь можно закупить одежду которая точно обязательно надо дресс код где Каждая футболка должен иметь э, воротник. Mm -hmm. Это эта футболка и штаны. То есть пол обязательно с воротником. Обязательно. Воротник, кстати, вот как носят э, поло на поле. Это ah. вот достаточно интересный вопрос, да, которого вот многие поднимают воротник либо no. когда по улице. Поднимает. Носят. Почему же я очень тепло и сан? Ты поднимаешь, чтобы твой, ну, э, плечи не вот. Воротник поднимается только тогда, когда вы играете на поле, ну либо на яхте присутствует, чтобы не сгорела спина. Именно поэтому нужен воротник, а не просто майка. Да, вот. Ну и точно штаны, которые обязательно можно любой штаны сделать, только не джинсы. Все, только не джинсы. То есть любые штаны, только да. не джинсы должны только быть. Только не джинсы. А шорты да. могут присутствовать? Могу Точно, шорты тоже самое можно, как и очень хороший день, жара, 40 градусов. Пешком ходить можно. Ну, то есть пример, рубашка, давайте посмотрим, рубашка такого плана стоит приблизительно э, 5000 рублей. И, наверное, столько же будут стоить штаны. То есть штаны с рубашкой это еще 10 тысяч рублей. Ну и кепка у нас ну, порядка. Одной тысячи рублей. Это стоит 1800, но это такая очень хорошая, серьезная кепка. Ну и последнее, как мы говорили, на, как мы начали играть, чтобы точно хорошо держать кружку, чтобы не сказалось, точно можно себе закупить перчатка. То есть, в принципе, это весь набор, да, который мы сейчас посмотрели. Да. Это клюшки, это обувь для гольфа, это одежда, обязательно Нет. мячики для гольфа, перчатка, ну и бейсболка. Да. В принципе, все это удовольствие вместе будет стоить порядка 50 тысяч рублей. Поэтому можно начинать играть в гольф, можно готовиться, можно покупать все постепенно, но это того стоит.